Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это видео, в этом видео я хотел показать, как можно адаптировать виджет QCombobox для выбора значений из справочника. Что я имею в виду под справочниками? Ну, вообще, виджет QComboBox для чего нужен? Он нужен для того, чтобы мы могли выбирать некое значение из фиксированного списка ограниченного. Не обязательно фиксированного, но ограниченного. И класс QCombobox, он позволяет вносить список допустимых значений вот еще в дизайнере, и мы так можем занести вот этот список, ограниченный список допустимых значений, и в будущем просто выбирать эти значения и заполнять ими все что угодно. Но, с моей точки зрения, вот именно такой способ работы с комбо боксом он имеет ряд ограничений и имеет смысл только в том случае, если у нас вот эти Допустимые значения, список их очень короткий и фиксированный. То есть, не предполагается, что в будущем он будет как-то расширяться, дополняться. Поскольку, если, же, если он в будущем предполагается, что он будет дополняться, то каждый раз, когда мы его будем как-то дополнять, нам придется менять код всей программы, то есть, ее опять заново компилировать, выдавать новую версию, обновлять у всех пользователей. Это крайне неудобно. Более того, если этот список мы хотим использовать более чем в одном месте, то нам придется, соответственно, менять в каждом месте, менять вот этот список. То есть, вообще, конечно, в случае, если у нас список предполагается, что мы будем его расширять, имеет смысл завести отдельную модель, а в случае, если мы используем, допустим, в приложении эволюционные базы данных, то может быть завести даже отдельную таблицу, тот самый пресловутый справочник в котором будут все эти значения и, вероятно, синтетический первичный ключ, пресловутый ID-шник, на который мы будем, собственно, ссылаться, а не на само значение. Более того, собственно, есть случаи просто, опять же, революционных баз данных, в которых таблицы имеют какие-то отношения. И если мы редактируем, допустим, таблицу, в которой имеются Внешний ключи на, со ссылкой на какую-то другую таблицу, то, опять же, нам, име, нам нужно будет загружать в ComboBox именно модель другой таблицы и выбирать э, из ее э, строчек и оперировать, опять же, идентификатором, а не каким-то конкретным значением. Э, в данном видео я как раз хочу разобрать такой вариант, когда мы имеем связанные таблицы заполняем одну из них, ссылаясь на идентификатор из другой и показать, какие, так скажем, ограничения имеет класс QCOMBOBOX и предложить свое решение, как можно э, эти ограничения преодолеть. Э, теперь давайте перейдем, собственно, к, к тестовому приложению. Здесь у меня э, форма, на которой я предполагаю э, править э, некий справочник э, адресную книгу, да, э, где строчками таблицы адресной книги будут контакты, а поля этих контактов я буду править вот на этой панели. довольно типичный случай, когда мы э, хотим редактировать какую-то таблицу, и, как правило, редактировать, если таблица, опять же, не какая-то уж очень примитивная, то, э, как правило, редактировать э, прям в ячейках ее значение это не очень дружественно для пользователя поскольку он не видит всех, всех полей, они вылезают за область видимости, ему приходится скроллить туда-сюда и так далее. То есть в этом случае э, часто используется какая модель? Мы выбираем в списочной или в табличной модели, мы выбираем какую-то строку, а поля этой строки мы редактируем в в, на отдельной форме, или в моем случае это просто панель для простоты, и э, дальше мы меняем, вот на этой панели меняем значения, нажимаем кнопку «Сохранить» и эти э, новые значения, они попадают обратно вот в эту табличную, табличную модель. Э, теперь посмотрим в код. Ну, я здесь позволю себе написать достаточно много кода, э, обычно я стараюсь этого не делать, но в данном случае мне нужно завести модели и завести данные в них. И я посчитал необоснованным тратить ваше время на, вот так, на, на вот, написание вот этого кода э, с созданием данных, э, с инициализацией данными э, моделей. Я вкратце пробегусь по всем здесь строчкам. Э, в качестве класса модели я буду использовать э, класс VariantMapTableModel, который я создавал в одном из предыдущих видео. Ссылку я дам. И, как я сказал, у нас будет две таблицы. Одна таблица — это города, и вторая таблица — это те самые контакты, где одно одной из полей будет ссылка на город. Итак, я создаю и регистрирую здесь два поля — идентификаторы и название города. Это три города. Это я назначаю модель для отображения комбо-боксу. Создаю вторую модель. Регистрирую здесь колонки, опять-таки ID, полное имя, ссылка на город и лукаполя, который будет отображать название города. Про лукаполя у меня тоже есть видео, ссылку я опять же дам. И два контакта я здесь создаю. И назначаю эту модель для отображения табличного представления. Вроде все, все должно быть понятно. Давайте запустим приложение и посмотрим, как оно работает сейчас. То есть сейчас это разрозненные, не связанные вещи. Да? С одной стороны у нас представ... табличное представление, здесь все, все хорошо. Здесь у нас по, э, колонка с идентификаторами градов, здесь на, наименование градов. Э, здесь в комбо-боксе мы видим идентификаторы, а не названия, что, естественно, ненормально. Но пока я это менять не буду, в дальнейшем, естественно, мы это поменяем. Хорошо, теперь нам нужно как-то осуществить обмен данными между вот этой панелью и э, моделью, которая лежит за вот этим представлением, Ну, в Qt, я думаю, ни для кого не секрет, есть специальный класс, который выполняет данный функционал, который называется Mapper. Опять же, я его уже использую в своих видео. Давайте создаем объект такого класса. QDataWidgetMapper назову класс класса Mapper создаю экземпляр дальше я должен э, указать модель с которой будет работать Mapper это будет модель контактов дальше я должен установить связи между э, виджетами которые для редактирования и Um, колонками uh, табличной модели, делается методом add mapping. Uh, первым указывается виджет, у меня один line, line, Edit. Здесь я указываю uh, колонку 2, напоминаю, что индекс у нас начинается с нуля, поэтому индекс 1, колонка 2, и комбо-бокс, uh, индекс 2, колонка 3. Дальше я должен указать политику э, вот этого сохранения как бы данных. Submit Policy. Я выбираю э, как бы ручную меню. потому что хочу по кнопке это делать. Давайте сразу же и создадим слот для нажатия на кнопку. Здесь мы Просто вызываем этот submit, submit. И теперь мы должны связать выбор, выбор определенной строки вот в этой таблице с э, загрузкой да, э, данных полей выбранной э, строки в виджеты. Для этого я связываю. Для этого я связываю сигнал модели, selection модели, который называется current change по изменению текущего текущей ячейки. С слотом вот заготовку, для которой я уже сделал, он selected. Так, а в самом слоте мне достаточно вызвать метод mapper setCurrentIndex. И здесь я должен указать строку. Беру, метод беру индекс строки. Так, э, все можно проверить, как это работает. Смотрим. Действительно, при смене текущей строки, да, у нас обновляются данные вот на этой панели. Все работает корректно. Давайте попробуем отредактировать. Теперь у нас не Париж, а Лондон. Отлично все работает. Не Москва, не знаю, что там Париж. Да, все хорошо работает. Но за исключением того, что здесь у нас отображается э, первичный ключ, а не название города. Ну, казалось бы, что может быть проще, давайте э, установим для combo-бокса индекс колонки, который, которую он отображает setModelColon опять же я выбираю колонку с индексом 1, то есть вторую колонку смотрим, что получилось Так, здесь у нас теперь отображается название города, но стали данные обновляться, и при попытке сохранить изменения у нас происходит странная вещь, у нас вместо идентификатора в эту колонку попадает название, что не очень хорошо. Почему так происходит? Ну, э, дело в том, что э, класс QDataWidgetMapper, он э, для загрузки данных в виджет и для извлечения данных из виджета, он использует э, свойства. И свойство по умолчанию он использует так называемое user свойства Сейчас покажу. Вот на примере комбо бокса смотрим. У нас есть свойство, которое отмечено вот этим вот макросом user. user true. что это за свойство? называется контекст. Ну то есть понятно. То есть это то, то свойство, да, которое собственно то, что отображается. Поэтому неудивительно, что Мэппер попытался записать именно наименование в модель, а не а, идентификатор. А что же нам делать? Ну, нам нужно каким-то образом а, сделать так, чтобы, а, чтобы извлечь из комбо-бокса не то самое поле, которое отображается, а другое. Как же это сделать? И нам на помощь приходит еще одно свойство. Сейчас я его покажу а, свойство называется current data. и current data, что она делает она запрашивает у модели данные по э, индексу э, с, определенным, с, с определенной ролью либо только которую мы укажем а по умолчанию с ролью user roll поэтому если в модели в методе data мы э, например для роли user role будем всегда возвращать idiшник а в данном случае мы э, сделали допущение для этой модели, да, что у нас всегда имеется этот ID-шник, то мы можем вот здесь вот добавить вот эти строчки, да, то, что э, при запросе э, э, данных по индексу, если роль у нас юзеров, то мы возвращаем, в, в любом случае, мы возвращаем ID. Это очень удобно, значит, мы можем просто указать Mapper, использовать свойства Current date. Current date. А, oh, oh, не date, data. Data. Хорошо, давайте посмотрим, что сейчас получится. Так, мы видим, что обновление да данных в виджете э, до сих пор не заработало, но редактирование, когда мы меняем, редактирование работает корректно. Хорошо, а почему же не работает э, загрузка данных в виджет? Ну вот, здесь нам красноречиво в логе все э, объясняет Qt. Э, Дело в том, что currentData это у нас read-only свойство, то есть оно только на чтение. Грубо говоря, нет метода setCurrentData, есть только метод currentData, который извлекает данные. Э, понятно, или как минимум э, он просто не заявлен как может быть, метод такой даже мог бы и быть, но он не заявлен как записывающий метод. Какой же выход из ситуации? Ну вот я, честно говоря, не нашел варианта, как сделать это так, не создавая отдельный класс наследника. Поэтому я создаю класс наследника QComboBox. Называю его dictComboBox. Наследуюсь от... CueCombobox, так, подключаю, подключаю класс CueCombobox. Сейчас смотрю, какой у нас аргументы у конструктора. Делаю такие же, создаю новый конструктор этот я удаляю q -com combo box event хорошо так конструктор мы сделали что нам необходимо Значит, во-первых вот мне почему-то никогда не добавляется q macros q object а во-вторых я предлагаю создать новое свойство тип у него тоже будет q event как у current data назову его просто data Uh, в качестве метода извлечения чтения, да, я uh, могу даже не создавать отдельный метод, а буду использовать current data. И у меня останется только создать один сигнал и один метод для записи свойства. Так, signals. Сигнал. Signal, Дата. Data, data change. Changed. Так, хорошо. И свойство, не свойство, метод setData. Честно говоря, странно, я не очень понимаю, почему в, в разработчике Qt такого метода не сделали. И чуть позже объясню, почему. Value. А, а удивлен я потому, потому э, что такого мета нет, потому что тем не менее у нас есть метод, который называется findData, то есть который по э, значению э, по значению ищет э, строки, в которых э, свойство currentData э, будет равно вот этому значению, да? То есть мы можем найти строчку в котором current-data будет э, искома. Если мы строку не нашли, или если строка, которую мы нашли, она равна текущей current-индекс, э, то мы выходим. Но это, конечно, некое упрощение, но давайте пока вот так сделаем. Set current, э, если же мы нашли какую-то новую строку, то мы меняем текущую текущую строку, текущий индекс, меняем на вот этот найденный. И последнее, что нам осталось делать, это нам осталось связать изменения индекса. То есть в том случае, если мы как бы выбираем новый другой элемент, мы должны э, сказать, что и currentate у нас тоже изменился. О, не, э, свойство date тоже у нас изменилось. То есть вызвать вот этот самый сигнал поэтому this сигнал uh, current index changed uh, и сигнал changed так теперь осталось заменить заменить Uh, вот этот uh, виджет uh, класса QCOMBOBOX на другой класс делаем это при помощи метода PROMOTE процедуру uh, PROMOTE выбираем здесь dict.comboBox да, теперь у нас это класс, uh, объект класса dict.comboBox и теперь мы должны убрать здесь currentData uh, мы можем здесь конечно вот написать метод data но можем сделать еще более элегантно. Мы можем, вот здесь в объявлении свойства, мы можем написать user. -tory. То есть объявить это user-свойство. Тогда здесь можно ничего не писать. Так, и давайте я сразу сделаю что? Я спрячу. Спрячу колонку Uh, TableView колонку 2, которая с идентификатором, потому что она пользователю не интересна. И смотрите, все правильно отрабатывает. Пробуем редактировать. Все корректно редактируется. Uh, ну, как вы видите, мне кажется, достаточно все просто и элегантно работает. Более того, вот этот самый прием, то, что вот мы добав добавляем сюда uh, вот этот кусочек, то есть возвращаем идентификатор uh, по роли user role, это нам дает, в принципе, возможность uh, всегда, всегда вытащить ID uh, из комбо-бокса да, текущий. То есть мы это делаем Это этом currentData. Все, currentData. Это очень удобно. Надеюсь, кому-то вот этот прием пригодится, он посчитает это полезно. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.